друзья в интернете появился вот такой вопрос здравствуйте вижу в комментариях вместо своего имени пользователя какой-то код Ты юзер ну дальше идут цифры буквы вместо имен других пользователей также хотя в аккаунте вижу свое имя инна воробьева я с этим тоже сталкивалась поэтому вам коротенький ответ такой что надо изменить чтобы новые изменения в Ютубе не так сильно по вам <laughs> ударили. Вот. Входим в настройки вашего канала. Вот настройка канала. Нажимаем. Здесь нажимаем «Основные сведения». В «Основных сведениях» ищем псевдоним. И вот здесь после «Собачки», так называемой, Пишем то, что вам нравится. И пока еще YouTube, как говорится, не заполнился названиями каналов, выберите популярный для себя, понравившийся вам ваш псевдоним. И теперь отныне он будет вот так вот высвечиваться. Ну что ж, у меня, видите, Дианас Планц. Пожалуйста, я надеюсь, вам это коротенькое видео помогло. Успеха и удачи! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если видео было вам полезно, и вы рассчитываете в дальнейшем на сотрудничество с моим каналом. Всего доброго! Это был канал Тех Минимум. А это другой мой канал Диана Спланц. Заходите, рада буду вас увидеть у себя на канале про цветочки.